Всем привет дорогие друзья. Меня зовут Никита и мы сегодня продолжаем проходить The Lander. Собственно говоря, четвертый эпизод. Вы на, вы на канале Середин. На моем канале, короче. Так, мы сейчас где? Мы. Мы в останке домика добытчика. Так, ну давайте пойдемте оттуда. Собственно говоря, нам в прошлый раз мы вернулись в тюрьму и нам сказали. Вот, иди туда, сам что-то должен взвязать, точно не помню, что именно сделать. Ой, душу, оленя, блин, скачет, аж Нам в ту сторону идти, все понятно. Давайте пойдем чуть-чуть потихоньку, главное, чтобы волков не было. Ага, вспомнишь, как говорится, вот и они. Ух, какая стая. Посидим в машине, подождем. О, и зато виноградные флот Давайте немного подождем, пока уйдут. Радио не работает. Собственно, давайте вот так сделаем. Выбьем лимонад. А, ну и все я ушла. Не, не ушла. Так, есть тело лагерь? Вот, вот давайте один час поступим. До да, одного ну, осталось, восстановим, получается. Во, и бонусы, светло. Нормально. И этих нету. волкозавров. Свалили, нормально. Может, здесь что обыскать то Где под капот? Да и под капотом ничего нету, собственно говоря. Интересного не было. Во, мы по дороге пойдем, то, что нам нужно. Так, во электролинии, по которой нам говорили, идти, чтобы дойти до цели. Кстати, не забываем про лайк и подписку, это нам очень обязательно для продвижения канала, это прям важно. Помогите начинающему блогеру. Кому не сложно, ребят. Очень хорошо. Что вообще под капотом можно найти? Так, на сиденьях, на сиденьях ничего нету. Я could use this. О, интересные спички нормальные. Так. Так, так, так, так, так, так. Вот мы и добрались. Так. Давай тебе И тут гудят. А где они сейчас гудели-то? Я ничего не понял. Посмотрим, что с этим электричеством. Ага, да, так, у нас есть. Точно, кто это не списки мы тратить не будем. Здесь ничего облутать, собственно говоря, не можем. Опять это звонит телефон. Что ты напру? Could end Не пойдет, конечно. А вот телефон. <плес> Алло. Это снова я. Значит, они отправили тебя на электростанцию. Да, в смысле? Они попросили меня сходить туда. Ты всегда делаешь то, о чем тебя просят, преступники. Только если они просят вежливо. Надеюсь, ты понимаешь, что у тебя не получится вернуть электричество. Проблема с питанием не получится решить на электростанции. Да, я это знаю, то есть. А почему ты в этом уверена? Доверься мне, я знаю. Доверься тебе? Ну ладно. Но доверие должно быть взаимным Как тебя зовут? Меня зовут Джейси Хорошо, разнакомься с Джейси Итак, что, что нам теперь делать? Не знаю, как насчет тебя, но я сюда не... Не сыграть пришла Ну и как ты с этим всем связалась? Ты его вот что попала? Если этот психопат-донер выберется из клетки, то мы все крупно ляпаемся ну, но это уже лучше, чем мистер Маккензи. Слушай, если тебе интересно, что происходит с, электро... с электричеством вообще, я могу рассказать. Но сначала сделай кое-что для меня. Мне нужна твоя помощь. Где? Где ты сейчас? Это важно. Как-то очутилась в черном камне. Сломалась машина еще, когда началось первое. Так, ну. Ну, не столько сломалась, сколько перестала работать, как и все остальное Так. Мороза усиливается, поэтому я выбираюсь из машины и пошла вдоль дороги на свою двух, чтобы найти помощь. Или какой нибудь убежище. Все вокруг окутала тьма, если нет, нельзя было ни... ничего работать. Я блуждала часами, чуть до смерти не замерзла. Потом я увидела забор. По нему я вышла на острову, живую вышку. Вскоре я услышала выстрел. Выстрелы? Это было ужасно. Выстрелов было так много. Я ждала полчаса или больше. Я подползла поближе и видела их. Они лежали у стены. эту кровь. Это были охранники. Работники тюрьмы. Мирные жители. Наивные люди. Они их просто казнили. Нужно было выбираться. Я, не... я, немного... я немного знаю район, отсюда не уйти, уж точно не пешком, так. Не знаю, придет ли помощь, но тогда я решила сделать все возможное, чтобы удержаться там. Там этих убийц, Донер, он чистое зло. Если он окажется на свободе, никто в радиусе сотни километров не будет в безопасности. И если все это продлится столько, то... то нам все будет очень плохо. Донер, да вот лица. Давайте спросим про продлиться. Продлиться столько, сколько, сколько ты думаешь, что это значит? То есть, ты знаешь, что здесь происходит? Это не важно. Но кое-что я знаю, да. Ну или подозреваю. Значит, ты думаешь, что это не просто сейчас в небе? Не просто свечение в небе. Это действительно свечение в небе. Но с ним не все просто. Ты говоришь загадками. Давай сейчас сосредоточимся на черном камне. Окей. Донер. Что насчет Донера? Кажется, ты не слышал последние новости? Донер – психопат. Он нарушил столько законов, что и не сосчитать. Я слышал, что его отец Мэти не не лучше. Но Донер? Таких отморозков еще поискать надо. Да уж, из Мэтиа вряд ли бы получился приемный. Примерный отец. Стой. Так ты его знаешь? Я здесь из-за него. Это длинная история. И да, пришел он вытащить Донера. Черт, черт, черт. Все хуже, чем я думала. А что плохого может произойти, если он выберется? Он застрянет где-нибудь в лесу и замерзнет до смерти или влезет звери. зверя? Ошибаешься. Если Донера вытащат. Он отправился в личный жестовый поход, чтобы найти замучить до смерти, каждого, кому удалось выжить. Про все черного камня. Так, просто ради прикола. Так, ты волнуешься из-за кого-то? Это не важно. Он должен оставаться под замком. Сейчас это все, что имеет значение. И как мы сделаем, что он не покинет одиночную камеру? Доверие. Она поможет нам удержать его с решеткой. Говорит какими-то загадками. Ты хочешь доказать, что тебе можно верить? Ну да, я, я хочу не помочь. Не а что тебе с этого? Не мне не нравится Мэтси. Мэтс. И, не нравится. Мэтс. и у него есть что мне нужно. Есть. И что же это? Металлический контейнер. Что в нем? Я и сам не уверен. Эй, доверие должно быть взаимным, разве нет? Я не пытаюсь ничего скрыть, я действительно сам не знаю. Тогда просто уходи. Выбирайся отсюда. Оставь черный камень подойти и будь что будет. Не могу. Они мне нужен. Он мне нужен. Если ты не знаешь, что внутри, то что с чего ты взял, что он тебе нужен. Он важен для человека, который важен для меня. Этот человек рисковал жизнью из-за него. Поэтому я должен его вернуть. Ясно. Возможно, мы сможем помочь друг другу. Сделай кое-что для меня, я попробую помочь тебе с твоей маленькой проблемой. Договорились? Наверное. Я пожалею об этом, но... Ладно. Договорились. Тогда слушай. Даже без электричества там еще есть механизм... Господи, с помощью которого Донера могут вытащить. Да, не кретины, но даже кретинам иногда везет. Нам надо кое-что исправить, чтобы они случайно не освободили его. И как мы это сделаем? Ну, так уж получилось, что у меня есть же этого дворя. Так, видишь ли, большая часть конструкции системы были построены еще в викторианскую эпоху. Так, одиночная камера появилась позже. Но то, что под ней старое, это говно мамонта. Так. Ладно. И чем нам это поможет? Мы спустимся вниз. Раскручиваем систему, которая отвечает за блокировку механизмов, И тогда... Ну, двери... Превратятся в стены. Механизм заклинит. Он старый и очень тяжелый. Потребуется четвертая ядерная бомба, чтобы снести дверь. Будем надеяться. У тебя же нет ядерной бомбы, да? Пропорочные туннели. Так, пропорочные туннели, точно. А что с ними? Ты спустишься в эти старые туннели, найдешь дверь в скале. Что недалеко от электростанции. Так, по другую сторону от... Если верить этим чертежам, они приведут тебя примерно туда, где под камеры камерой старый блокирующий механизм. Примерно? Ну, тут пара пятен на чертежей, и местами карта очень потертая. я не могу разглядеть. Она очень старая, понимаешь? Ну да, так или иначе, я притяжу блокирующим механизмом. Ладно, а потом yeah. что? А потом вырывай и куши всякие рубильники, переходники, панели, кабели, проводку, электри... электронную лампу понял? Да, я понял. Надо устроить диверсию. Именно. Сделаешь это, и Донни застрянет там навсегда. Наверное. Наверное. Эй, я же тюрьму строила. Но если верить чертежам, то наверное навсегда. Okay. Ладно, пожелай мне удачи. Это должно помочь вам сыграть время. Я так думаю. Now, Тогда я пойду, Джейс. Постой. What? Что? Удачи тебе. А сразу нельзя было удачи пожелать Ладно. Так, пропускаем среднем скарчет. О! Наш бизнес чистоми пичкает. Ладно, батончик, нормально. Давайте одну пичку зажгм. Давайте обычно шкафчики все, вдруг чикчики чик, есть, о. Энергетический напиток зашибись. И еще один батончик. Ну конечно пичка спичка вс этих. Вот, шиповник. Кто-то выбросил. ладно ладно ладно так так да, что мы здесь можем делать здесь телефон а почему никто не позвонит телефона работает антисептик набор для шитья нормально давайте спустимся вот сюда здесь обычно все у нас металлолом он нам нужен ну-ка кстати так, там все у нас там по одежде -то. перчатки плюс один радость плюс так а, а не очень так что ладно здесь нам нечего искать так понимаю куда нам нельзя 27 минут порог врывать. Это ж купец. Девушка, зачем он нам металлолом? Нам Металлом пока не нужен. Так как я ничего не умею.. Ничего не умею крафтить. Так, здесь мы не можем. Так, покинули здание. дожди Где мы выйдем А. Ну, нам, в принципе, так и надо было. Давайте возьмем на всякий случай, пушку. А то вдруг все давайте глянем на карте. На карте мы пустим на месте. Нам будет потом обратно опять идти и вот сюда зайти в прицеп. А то там не были. Это кто мог бы сказать хорошо, а кто нет. Так, ладно, здесь ничего нету. И здесь тоже. Ну, давайте отправимся тогда все Отправляемся, залетаем в холл, короче, сейчас залетаем всех, скидываем. Так, Джейс говорила про блокирующий механизм. Ты дурак, ты зачем тушишь-то? Я думал, ты хочешь его взять. Так, не сволки не сожрут, надеюсь. Да. Четко, однако. Блин, катакомба это прикольно. И одновременно жутко и страшно. Это знаете, кто-нибудь резко как -скримак выскочит и можно обосраться в такой момент. Давайте следующую кличку зажмем. Вот где у меня фонарики где у меня все факелы. Вот, Куда они так нужны. А, вон свет, что-то радует. Что здесь есть свет. А, а, а, не туши. А можно здесь с собой? И зачем ты тушишь? Ну, блин. Ладно. Так. Здесь может быть что-нибудь в углах. запрятано, видите, пацаны? Как я говорил, вот что-то может быть затарено. Во! Во, горючее. Давайте вот этот возьмем И теперь зажечь сделаем. Да возьми факел. Вот так жить аж легче стало наряд на работу подготовление смены так персонала сообщает о случаях потери давления при подаче электричества на внутренний контроль камеры заключенных особенно в изоляторах 47 проверьте терм... терморегуляцию в местах соединенных паровых труб и на переключающих вентилях и при необходимости запланируйте ремонтные работы все ясно понятно Книгу возьмем нарцисску. Волдек должен взять. Спальный мешок у нас хороший есть. Спальный мешок. Так, вот здесь Но не зря же есть. И Я думал, что им учителяет да, интересного. Для людей думать, что им делают. Так, это все все я сделал о пошло тепло в факту нормально так ладно так а нам куда идти угля набрать так давайте речь поражите по не делаем Чем больше цвета, тем лучше, собственно говоря, нам будет. А мы пойдем направо. Добавить топливо. Уголь. Вот так вот. Что, уголь много весится Так, собственно, не немного. О. Нормально, аварийная лампа. Топливо для фонаря. Нормально, кроссовки пока есть. Фонарь дождём. Везде все поджигаем. Пойдемте сперва налево. Настоящие мужики. Папа, давай трудно. Тупа замёрзла, ладно. Не можем здесь что ага. Тоже донес но печь вот то есть. Ладно, здесь я... нужно пар провести по всему комплексу. Значит, нам сюда нужно было. а да. давайте все лутать. Вдруг повезет звук, что найдем так здесь мы все выяснилось может что-то и есть топлива для фонаря какого перезарядить песок на фонарь посмотрите на манометр чтобы увидеть давление его уберем а да еще сильнее можно повысить а нет можно только открыть и закрыть значит собственно говоря ячейки накосящим так замерзло так замерзло она те водить нужно перекрыть вода перес... перестанет идти И теперь вот здесь можем открыть так закрыть вот здесь нужно открыть да. Нормально. Водитель у нас уходит лишнее. Вот сюда нам не нужно. Чтоб давление там падало. Вот теперь водеть открываем. И давлением. А что не так? здесь закрыли это что открыть так открыто а если эту закроем теперь например, до да пойдет нет давление упало О -о -ох, крутим вентиля однако так закрытый нам туда и не надо зачем нам красить вот лишнее так вот это открыто если мы здесь переправим то вообще везде давление упадет я это понимаю да, да так что давайте вот здесь откроем так а сюда то таблили не хватает а здесь через все сильный. значит вот это вот нужно закрыть и теперь все Теперь у нас давление упало, да что, что ты будешь делать? Ладно. Открываем. Давление поднялось. Вот это вот я понимаю нам лишнее. Так, а здесь-то что -то упало? Вот этот нам не нужен, в нем смысла нету. Вот здесь и он нам все. Так, ладно, здесь давление высокое, здесь и не будет. Вот на нахер на Так, ой, мы закрыли ее. нужно открыться. Так. Да, открыто. Так, сделаем. Так, ну-ка, вот эту вот открыть. И что произойдет? Произошло что-нибудь? Нет, давление вообще упало. Но это вот вообще не нужно закрывать не открывать я помог да понимаю или это растяжение а все почему я лишний груз стал появился так он все давайте вот это вот бросить Точнее камень тоже делаем бросить. Мимо нам, нам нужно. Тоже бросим. Так, открыто. Открыто. А это что-то прям что произойдет. Ага. то что где не упал? А, наоборот, там взлетело давление. Так, вот кто давление пошло? Если лишнее, что ли, это закрыть? Что это, что ли, закрыть? Вот что-то до меня вообще не доходит. Везде давление падает. Так, открыто. Одна и то откроем. Что-то до меня идёт, что не доходит. А, -а, а, вот это можно закрыть. А, вот это можно закрыть. о А зачем ее закрыл? Нет. Нет. <связывая> нет, еще раз нет. Кто -то пошел сюда. Под наватальгами. Вот И здесь давление резко упало. Перекроем вот это вентиль. Вот, все. Теперь мы можем идти спокойно дальше. Вот у нас всё. Закрыт. Ага, ну, ну, открыть надо. Пошло дело. давайте ждем на то нифига не видно о ⁇ -мо ⁇ блин такие загадки с трубами ну блин так долго что будем решать уйдем здесь, теперь откуда а, красная труба вся в дырку давай аж пока я буду Здесь вообще не холодно, здесь можно посейдиться. Так, итак. так. Чуть-чуть вам, давайте сидим. От них носочняк пробивает. Свежий злаковый батончик. От него тоже носочняк пробивает. Ладно, ну так что место там у меня есть вода. вроде бы, блин, я вроде бы так много воды подбирал. А где она все давайте возьмем переодействие в лагере. кусочек что кинем а ага, его здесь скинуть-то негде. Почему его не будем здесь скинуть? Так, давайте откроем. Так, замерзло, ладно. У нас багавления нету. Открыто. Открыто, ага. -а -а. И здесь тоже замерзло. Давайте закроем сюда давление повысить. Все, зашибись. Это еще замерз их. Так, давление сюда не повыше. Ага, здесь разрыв, Это там не нужен. А, я закрыл, всё же правильно делал. Открыто, закрыто там, там нам не нужно участок. Давайте вот ответ откроем. <coughs> Господи, вот, вот-вот-вот, со своими головоломками не наделают. Потом ломай себе мозги, -мо. А разработчики на тебя смотрят, дебила, и ржут над тобой. Смешно вам, да? Весело? А мне не весело потом их открыто. А это почему-то Так, значит, мы ее перекрыли. Значит, давление у нас пошло сюда. Это круто. Ну, нам остается а только это открыть. А идеи? О, давление пошло вверх. Дальше куда? Замерз. Замерз. Так. Открыто. закрыто. Подожди, я тут закроем. Ой, мозг сломается. Тут давление упало так давайте вернем туда так закрыт а может этот открыть просто нужно чтобы давление было со всех сторон о конечный инженер и воде теперь открываем тоже чтобы повысить силу давление ой что она сейчас все будет а вы мне не верили ой здесь открыли теперь по трубам теперь она строится сейчас гонит обратно горячо я на не холодно. похотите сказать по идее обратно блин то и раз а здесь у нас ничего здесь у нас также замерзшие. аптечки мы облутали. Ну, давайте пойдем пойти, по этим трубе. Эта труба нас собственно ведет обратно угу. Господи, теперь топ везде -то спарит Во-во-во-во-во, четко то, что нам нужно. Так, а теперь куда нам идти? Здесь закрыто, да? Теперь мы открываем. плохо работает нормально все работает не кипишуй так фонарь есть все открытый перчатки давайте поищем что-нибудь пичка давайте возьмем по камеру сразу разгорючим ткань и у нас перевес опять во факелы что не нравится мне это все что нас сейчас пичкают и плачьи не сейчас босс будет хотя хреново знает подушки Ага, здесь замерзший вентиль. Понятно? Ой, -мо. Так, у нас перегрузка. Нам нужно выкинуть. Давайте бросим. Бросим. Бросим. Бросим пить и курить. Как говорится. Сейчас, хотя мне не скажет, не говори такое их можно понять нафиг мне лишний шмот если у меня и так вот самые нормальные детки у нас там у меня ничего не лучше, так давайте вот здесь вот лишний шмот и скинем вот нафиг мы уже бросить Надеюсь, а здесь что Нафиг я сделал ремонт Вот, собрали. Так, что у нас? До сих пор. А отдых вообще, говорит, действия в лагере. Пальный мешок мы не можем кинуть, ладно? А если вот так делать просто? Ага, он нифига, он нифига не восстанавливает силы. Если я не отдохну, я буду мать. не нами. Ладно. Давайте красных хотел ждём. Ну, ё-моё, ну фото блин. Всё по ним. зажигаем я говорю это все жопа так домой вошли это вот домой вошли почему мы не можем здесь поспать нигде так у меня не у меня а ч ⁇ подожди подожди подожди подожди мне что это можно было воду ну нафиг Давайте сон делаем. 4 часа постым так, мы терпеть хотим, у все здесь, так, поднимем, разождем огонь, короче, Сварим себе хавчик здесь и что еще сделаем собственно вот хавчик все пожарим и будем потихоньку уходить здесь смотреть что куда, что кого, что зачем <coughs> думаю выпуск вам понравится да ты Network. что ж ты будешь делать давай разжигайся кому сказал разжигайся? Стул. Да что no, ты будешь делать? Давайте попытка номер три. У самурая нет пути, у самурая только цель. Ой, у самурая не цели, у самурая только путь. No, uh, Ауф. Да, так ты тут тут тут что ты будешь делать? Что меня? Раз этого решила. Ну да, у нас труда теперь нет. Да. Где можем этот труд да, Так, да, прыгай. Да. А вот он. Да, можем пять. и но обидно. Как-то знаете это. Давай, разжигайся. Ты обязан разжечь. Гори, гори, гори. 41 минут уже прошла. Давай. Гарри. Гарри. Гарри. Гарри. Гарри. Гарри. Ура. Так, Добавить топлив. В общем. Давайте добавим топливо. Один угол дыней. Что здесь на маму. Вот этот вот. бум ба да бум да бум да Что у нас тут, по свету? По свету у нас только синий финалик. Клапан паровой. Так, а зачем нам могут открывать? Есть, есть прогресс. Такой прогресс есть. До 7 минут. Давление пошло в фактор. Так, мне еще достали все. нам Ну что и нет цвета у нас. Твою душу три пич, что у меня осталось. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Да. Куда да, ползем? ну, да. ну, ползем, Принк пойму. Отвел, что здесь и был. Ну давай, зажигайся. Не трожь. Специально мне говорят не трожь, так, тяжелый молок. Во, факел. О, коробка. Свет. Зажигайте уже. Так, раздели инструмента. То есть здесь мы сейчас не можем быть. Здесь мы открыли. так понимаю мы там зря закрыли да очень зря так понимаю закрыли мы там нужно наоборот все пооткрывать сейчас Ну да, зря мы закрыли, чисто. чисто зря. А что, почему он закрыто там? Нам же открыть нужно вроде бы. Все открыто, теперь давайте пойдемте вот сюда. Где мы что здесь закрыли? Вот это вот мозря закрыт. Они вс горит, Не могу ее бросить. Я так понимаю, там все-таки надо было закрыть? Ничего нету. Действуем. Видите, цена, говоря, ничего. Давайте проходим снова обратно. Пока на стакел действует. Так, все нам нужно. Давайте сегодня энергетический напиток жахнем. Чтобы усталость не тянулась. и жидкость жидкость в организме остановили почему не пишется здесь расход жидкости это вот реально интересно погоди а как нам может быть так ничего вообще не плачет прикола мы все открыли что дальше мол там нужно закрыть ну я запутался уже я вот реально уже запутался А, ну да. Здесь нам нужно закрыть. Так, тут, надеюсь, у нас пошел кипяток. Лапановая труба у нас открыта. Значит, полагаем по этой. О господи, так это сложно. Так, пойдем, ползем пойдем. Теперь куда она? она наверх идет? И вот все идут сюда, вот сюда. Че, вот она вкал уходит. Ну давайте пойдемте последний раз посмотрим все здесь теперь. нам типа нужны идти обратно. Мне уже блин не хотел да? Может я не буду же так Стремно идти, блин. Примечем фору, знаете, кто сюда. что это сделано. Давайте откроем. Так, пойдемте обратно. Это ж не знаю. Просто еще один на В таком бы такое стремнее место. Я не знаю, что здесь. Пошёл форвард, блин. Оно <coughs> а, ну, сгорело. ой <сос>. ом <сос> знает какого раза догадался если фонарь есть окей открыто че не так Открыто, открыто Ладно, там камень не может быть. Но, говоря, почему. Ну, ой, ё -моё. А сегодня здесь откроем. Там мы ничего не можем не делать. Здесь нет тайла. я там получается mm -hmm. ну давайте <coughs> что я запутался, ё-моё соревнованный мастер, Горячий я птичку в карман убрал Собственно, вот так посмотрим. Здесь все, не ну, следите, теперь только идет. <свят> Ладно. Здесь труба уходит вот сюда. А дальше-то что, собственно говоря? Да можно выйти, может здесь на боли покрутить. Вроде ничего. <музыка> да, собственно, и здесь никаких клапанов нету. В натуре, что забыли сделать то а я тебе типа, даже и не понял блин довольно таки напряженно может я просто закупил этот вес я опять не до конца подошел как тогда в первом выпуске. Чем вот так взять И -и, ну я так понимаю за это сделали ага ой ё-моё Как же эти комбы то выматывают, да. Так, давайте пойдем по вот этой трубе тогда. Куда она тут? Да никуда не приведет. Да, она уходит в землю. Блин, по тебе тебя а ч у нас тут все здесь? Заранее. Коллекция любим место действия. Блин, а чё не так-то? Ладно, давайте на этом закончим на сегодня и продолжим в следующем ролике. Всем удачи и всем приятного просмотра будущих роликов. И огромное спасибо за просмотр.